Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. И цель нашего фонда – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, насыщенной и интересной жизнью. Наш фонд – это инвестиционно-млм-проект. И... Руководитель и основатель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Основан наш фонд 7 декабря 2019 года. И уже год и два месяца мы успешно развиваемся. И добавляются к нам новые площадки, что позволяет нашим партнерам быть, не только активно зарабатывать большие деньги, но еще и быть на пассиве. И сегодня мы начнем с площадки, конечно, Golden Ring. Ну, а в первую очередь, конечно, я хочу сказать наше все преимущества. Самое большое это огромное преимущество нашего фонда, что в нашем фонде уже... Ребята, подходит под... перевалило более 24 тысяч партнеров. Мы вышли уже на 25-ю... Тысячу наших активных кабинетов, которые люди активно работают. Выплачено уже более 18 миллионов рублей. Это говорит, эти цифры говорят о многом. О том, что в нашем фонде, ребята, насколько я знаю, многие уже погасили свои кредиты, многие купили машины. Хочу вам сообщить, многие купили уже и квартиры, некоторые купили даже и дачи. Поэтому я хочу поздравить. Поздравить наших партнеров с такими ну, огромными целями, которыми они добились у нас в фонде. И... Наш фонд пришел на долгие годы. Вы все это прекрасно знаете. Имеет семь уникальных маркетинг-планов. Бизнес наш полностью управляемый. 6 площадок имеют закольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно с 6 площадок. Доход на всех площадках у нас, ребята, не ограничен. Ограничен только, может быть, вашей ленью. Если вы будете... Не будете лениться и будете сидеть и работать, приглашать, развивать свои странички, развивать свои YouTube каналы и... Приглашайте, ребята. Сами знаете, сетевой маркетинг он и предназначен и расположен к тому, что все люди идут откуда? Через общение, ребята. Общайтесь, общайтесь и общайтесь. Для этого у нас и есть и мессенджеры, и даже в ВК сейчас, в Фейсбуке можно и позвонить, можно сделать демонстрацию экрана, все показать, рассказать. Сказать, если вы не хотите работать в Скайпе, ну и, конечно, побольше общайтесь и в WhatsApp, общайтесь в Телеграме. Я хочу вам сказать, кому нужны рекламные чаты в Телеграме, обращайтесь ко мне. Я купила очень много этих чатов рекламных и поделюсь с вами. Вот. Ну и э, дальше начнем наш разбирать. Доход на всех площадках у нас не ограничен, как я уже сказала. Э, вход доступен для каждого человека. У нас вход есть и от пенсионера, и до, э, э, до миллионера. Покупка клонов только по желанию партнеров. Вывод денежных средств у нас ежедневно и выходные, и праздничные. Нет никаких ограничений э, и даже в денежных средствах, как в других проектов, например. Например, я знаю о том, что на сегодняшний день у тебя вывод, ты можешь вывести вот такую сумму, а у нас сколько ты заработал, за, например, за день ставишь на вывод все до копейки, заработал миллион за день, да, пожалуйста, ставь этот миллион и выводи. Ну и, конечно, у нас очень хорошая есть функция, это внутренний перевод между партнерами, что позволяет нам не платить за транзакции, электронным кошелькам, а выводить через новых партнеров. Приходит партнер, пожалуйста, вы ему перевели на кабинет, а он вам на карточку или на ту платежную систему, которую удобно вам или партнеру. Ежедневно у нас проводятся вебинары, у нас в команде есть обучение и тренинги, даются инструменты для бизнеса. И Самое главное, что мы знаем нашего админа в лицо. Он публичный человек и находится вместе с нами в чате. Сами прекрасно знаете, что он наравне с нами работает и приглашает точно так же, как и мы, и через соцсети, и через мессенджеры, и строит себе команду. И Самая огромная благодарность ему, конечно, за то, что он с партнером не берет на развитие фонда. Нет, мы не отчисляем никаких ни админу, ни, ни на, никуда мы не отчисляем деньги. Все до копейки у нас идут процентов от партнеров партнеров, процентов сеть И наш фонд, я считаю, что самый лучший, лучший источник дохода. Ну и начнем мы, конечно, с площадки Golden Ring. Площадка у нас, как я сказала, что это наше, наше золотое дно. Ребята, ну конечно, хочу сейчас вам просто показать те, которые ребята еще не знают. Новички приходят к нам и когда регистрируются и видят о том, что, господи, как мне написал один, а сколько же у вас столько площадок? Да, у нас две инвестиционные площадки, а вот площадка футуры это инвестиции на земле и площадка инвестиционная это сейфы игра сейфы от World Money а остальные эти площадки у нас 7 млм площадок ребята они не скажу что они нам не нужны они нам очень нужны мы работая на площадке golden ring мы имеем пассивный доход на площадке клевер мини и по площадке клевер. Мы имеем пассивный доход. Это большой-большой плюс. Работая, переходя на площадку Golden Ring, мы получаем пассивный доход по площадке World Money и по площадке ПДИ. Шикарно. Я считаю, что это просто супер. Ну и конечно, у нас есть площадочка ByHome она стоит у нас отдельно. А там, пожалуйста, там ход всего лишь 500 рублей. Пригласила три на три партнера. 3 на 3. И получил 3000 на баланс для вывода. Это вот площадка, деньги на каждый день. Это просто супер. Пригласил, получил, пригласил, получил. Я считаю, что это очень круто. Ну и начнем, конечно, с нашей площадки Golden Ring. Эта площадка нам позволяет становиться миллионерами. Вот сейчас я вам и покажу, как же стать миллионером – Именно на этой площадке. Не пугайтесь о том, что она, вход сюда 20 тысяч. На этой площадке вы можете даже активировать, сложиться с подругой, сложиться с родственником. Или купить вдвоем, втроем, вчетвером, купить одну, одно место и работать всем по одной реферальной ссылке. И получили деньги заработали деньги, поставили на вывод, разделили по своим кошелькам, как это делают у нас. Не думайте, что у нас нет таких партнеров. Есть у нас такие партнеры. И прекрасно работают. Приходит к вам, ребята, первый человек. И у нас на этой площадке... Всего два рабочих стола и стол выплат. Пригласили вы первого партнера, а второй партнер к вам приходит. Это может быть ваш партнер, это может быть партнер первого вашего партнера. Но это место во всех трех столах, это место у нас реинвеста. И по нашему маркетингу реинвест предусмотрен именно в этот стол. И по броне вашего спонсора, вы позвоните своему спонсору и реинвест этого, именно вашего второго, этого стола, он выставит сюда к вам в это плечо. Это вы будете здесь занимать это плечо. И под третьего выставите бронь. Это может быть, придет партнер первого станет, это может быть партнер ваш, это может быть партнер второго партнера, но у первого это будет реинвестное место и вы обязаны выставить ему сюда в его плечо его реинвест и получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый партнер, они дают вам вообще двойную выгоду, они дают вам переход во второй блок и плюс закрывают ваши плечо, А под четвертого выставите бронь шестому, а у четвертого это будет реинвестное место. И вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. Вот 40 тысяч с, одной матри, с одного стола. Я считаю, что это доход очень хороший. И вы перешли в, во второй блок, и за вами идут ваши партнеры. Реинвесты ваши. Ваших партнеров все четко идут шаг за шагом за вами. Второй партнер, когда становится, реинвест должен быть выставить по броне спонсора. Дружите со своим спонсором, дублицируйте своего спонсора. Ведь спонсор вам как мать и отец родные, ведь в бизнесе вы должны четко знать куда поставить особенно у нас здесь если вы правильно расставите со своим спонсором своих людей то у вас будет, вы быстро будете закрываться. Не делайте, не выставляйте сюда ниже людей. Не надо с одного стола делать 60-80 тысяч. Ребята, не делайте колбасу вареную. Хватит вам и эти две выплаты. Ваша цель куда? Прийти в третий блок. И чтобы вы получали по 80-100 по тысяч с каждого партнера прошу вас, вот послушайте меня, не надо делать этого. Третьему партнеру вы ставите бронь сюда под второго, а первого будет реинвестное место это, и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч с этого партнера будут приплюсовываться к четвертому партнеру, к пятому партнеру. И они, эти два партнера и двадцать тысяч с реинвеста первого дают вам переход в этот в этот стол за 100 тысяч, в третий. Это стол выплат. И сюда поставьте, вот сюда 6, а у четвертого реинвестное место, и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. И вот уже дошли, вы уже дошли со своими партнерами, дошли уже на третий блок. Это полностью стол выплат. Ну разве здесь, ну 6 человек, ребята, ну я считаю, что это очень-очень мало людей, с очень малым количеством людей можно зарабатывать миллионы. Пришел к вам первый партнер, он пришел за вами. Это не имеет значения, кто из них первый придет. Может быть, придет второй, может, придет третий. Может быть, четвертый или пятый обгонит всех и придет, станет сюда, на это место. Он будет здесь, на этом месте, на столе выплат первым. Второй партнер, когда выставляете бронь второму по сбороне спонсора позвоните, чтобы выставил вам сюда реинвест. Не надо так делать, чтобы вы регистрируете некоторые всех по одной реферальной ссылке. Делаете живую очередь. Но, ребята, но ну вы же не забывайте, что в живой очереди ваши реинвесты будут лететь слева направо на свободные места. Вы не сможете просто в живой очереди регулировать свои реинвесты. Поверьте мне, это предусмотрено маркетингом, чтобы не, нельзя делать здесь живые очередя. Они не приживутся, просто рассыпется полностью вся ваша команда. Третьему партнеру, когда выставляете бронь, то у первого это реинвестное место. И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А в 20 тысяч летят 10 клонов на площадку World Money. Один клон за 4, 5 тысяч летит на четвертый стол на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД Вот он вам, пассивный доход, денежный рай. Вы еще здесь заработаете по этим двум площадкам. И... Смотрите, четвертый партнер приходит, вам приносит 100 тысяч на баланс для вывода. И пятый партнер приходит, и вам 100, опять 100 тысяч на баланс для вывода. Это просто шикарно. А здесь у вас это ваше плечо. А сюда в шестого выставите. И у вас, пожалуйста, четвертого реинвестное место будет. И вы опять получили деньги вы, и опять получили деньги, и так будете крутиться, и крутиться, и крутиться на этой площадке. На этом столе, ребята, это два всего лишь рабочих стола, а это полностью весь стол выплат. Я считаю, что это шикарная площадка. Не бойтесь больших денег, ребята, честно вам говорю, это, здесь просто... Ну, с маркетингом, Кто не понимает, недопонимает, звоните мне, звоните Лены, ну Лены, звоните с понедельника, ребята. Сейчас ее не трогайте, а звоните мне, я помогу вам разобраться. И теперь давайте разберем площадку Golden Ring Mini. Это «Золотое кольцо». Тоже можно выйти с этой площадки вот сюда, вот на золотое кольцо за 20 тысяч. Как это сделать? Ну, здесь, ребята, конечно, нужно поработать, и причем очень хорошо поработать. Здесь есть и удвоитель, где можно зайти с двух Но что дает удвоитель? Удвоитель дает вам... Переход к эти два партнера, которых вы должны в обязательном порядке пригласить, а не так, что активировали за 2000, встали и сидите. Кто будет вам приглашать за вас этих двух партнеров? Вот скажите, ну, спонсор поставит одного, ну, поможет еще и второго. Вы перейдете во второй блок. Но работать-то, ребята, надо. Вы же пришли в интернет, что делать? Зарабатывать деньги Правильно. Так вот, нужно помогать всей команде, а не просто сидеть и ждать. Вот эти два партнера дали вам переход на, за 4000 в первый блок. Можно, конечно, сразу минуя удвоитель, вы в два раза сократите свое количество приглашенных партнеров, покупить сразу за 4000 Есть смысл, чтобы в два раза сократить, есть смысл купить за 4 тысячи. Вот, и здесь становится к вам первый партнер. Второй партнер у вас, только звоните своему спонсору, потому что она должна выставить или он должен выставить вам реинвест. И этот реинвест поставит именно ваш спонсор. Если вы не позвоните и не выставит ваш спонсор бронь, то ваш реинвест полетит неизвестно куда и под кого полетит слева направо на свободное место. Он будет искать это свободное место, поэтому дружите со своим спонсором. Под второго поставьте третий, выставите бронь, а у первого это будет реинвестное место. И вы обязаны выставить именно ему в это плечо. Бизнес должен быть взаимовыгодным не только выгоден именно вам, но и должен выгоден быть обязательно вашим партнерам. И вы получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер Мини», где вы будете получать пассивный доход на 3 уровня в глубину, плюс реферальное вознаграждение. А вот четвертый партнер и пятый партнер вам дают переход, двойную выгоду, переход во второй блок, и плюс закрывают вам ваши реинвестные, ваши плечи. А сюда поставьте шестого партнера, а четвертому выставите реинвест и получите уже восемьсот на баланс для вывода. Вот так. Но больше не делайте колбасу вареную. Пожалуйста, не надо получать 10 выплат с одного стола. Вы уже перешли во второй блок. И цель ваша какая? Дойти куда? На Голден Ринг. На большие деньги. И сюда приходит к вам первый партнер. А второй партнер реинвест по броне спонсора. В обязательном порядке. А сюда выставили бронь третьему, а у первого это реинвестное место, и вы выставили ему в это плечо и получили тысячу рублей на баланс для вывода, а четыре приплюсовывается к четвертому и к пятому, и все, и вы улетели сюда на Голден Ринг, а вы возьмите и выставите сюда шестого поставьте, а у четвертого будет реинвестное место. И вы получите уже не тысячу рублей, а две тысячи. А за тысячу у вас вот активируется первый раз площадка Клевер. И там идут реферальные вознаграждения по уже по 500 рублей. И вы получаете с этого места по две тысячи. Ну вот смотрите, согласитесь со мной, что это очень шикарный маркетинг. Я не видела нигде в интернете, совершенно нигде, чтобы такой был маркетинг. Чтобы вы могли получать две выплаты и с шестью партнерами получать две выплаты с одного стола. Но согласитесь со мной, что это просто круто. Хочу еще рассказать вам, ребята, по поводу общай, общения. Общайтесь, деньги приходят к вам через других людей. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Поверьте мне, сто процентов ответственность за свою жизнь вы берете только на себя. Ну и давайте сегодня поговорим... А мечте. У каждого человека есть своя мечта. Я сегодня написала пост по поводу своей мечты, чтобы я ей передаю огромный привет. Если она думает, что я сдамся просто так, нет, она глубоко-глубоко ошибается. Давайте сегодня поговорим именно об этом. Есть, какие есть цели у каждого человека, ну, они должны быть все равно, обязаны просто быть они должны быть и большие, и маленькие. Цели то, что цели должны быть, ну знает, наверное, каждый чайник. Без них не будет результата ни в чем, ребята. И бизнес, и работа, и личная жизнь должны к чему-то привести, иначе нет просто смысла ни в чем. А что происходит с человеком, напоминает, сами знаете, плавание чего в проруби. А, ну какими же должны быть эти самые цели? Я считаю, что и не только я, но и многие знают об этом, что они должны быть и большие, и маленькие. И у тех, и у других есть свои плюсы и есть свои минусы. С одной стороны, большие привлекают сильнее, они способны зажигать огонь в глазах и вызывают самые яркие эмоции, при их достижении. С другой стороны, достижение больших целей требует массу времени. Кроме того, большие цели могут вызывать большие сомнения в их достижимости. И подсознательно э, велик соблазн просто отречься от них в процессе. Маленькие же цели. Напротив, не могут вызывать бурных всплесков мотивации. Согласитесь, мало кто видит во сне, как он подъезжает на шикарном белом БМВ к подъезду своей коммунальной квартиры в нью посеках Цели большие и маленькие. В то же время небольшие цели выглядят более реалистичными, осязаемыми, поскольку нам проще спланировать свою жизнь на небольшие промежутки времени. Значит, нам проще достигать, небольших, достигать небольшие цели. Такой вот получается выбор. А на самом деле выбора быть не должно. Это даже и обсуждению не подлежит. В нашей жизни обязательно должны присутствовать цели самых различных масштабов. Маленькие цели должны служить ступеньками для достижения больших, а большие должны быть яркими а, маяками на горизонте всей нашей жизни. Достижение каждой маленькой цели ⁇ это событие. Ребята, и события, конечно, нужно это отмечать. Возможно, оно небольшое, но подсознательном уровне. Это событие записывает в нас информацию о том, что мы успешны, что мы можем достигать всего, что запланировали. Множество таких маленьких побед способны превратить неудачника в успешного человека. А для успешного человека любая цель достижима. Поэтому ставьте, ребята, себе самые разные цели. Планируйте достижение каждой из них. Я искренне желаю вам успехов в достижении всех ваших больших и маленьких целях. Ну и на этом я, ребята, заканчиваю свой вебинар. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.